Друзья, приветствуем следующих участников нашего конкурса. Музыкальный ансамбль песни и пляски «Донское сияние. Ростовская область. Казак с вечеру сбирался». Песня записана в 2010 году фольклорной группой «Зарница» Государственного музея-заповедника имени Михаила Шолохова. Имеет глубокие корни, поскольку написана была в период русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Музыка и слова народные, «Казак с вечеру сбирался». Ой, казак с вечеру сбирался, на позицию идти. Улыбая боли, шеда потро. Я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, свою, да сумочку, да кладет. свою сумочку кладет, ой. Задает войне Roy! Right.